Потому что, ну, не сильно такая прям профессиональная, можно сказать, любительская. Поэтому, каждый день надо почистить молоть. На Поголовье расширяется, поэтому все больше и больше надо производить ферму. задают вопрос, вот у тебя там крупорушка, это крупорушка любительская ну такая, на маленькой по голове. если у вас там, к примеру ну там, голов 20 то она нормально потянет а если уже больше 50 ну вот, как у меня то уже чуть чаще начинаем молоть ну не то, что там прям каждый день, я, ну я стараюсь или каждый день по чуть-чуть или так, уделю один день, наготовлю много дробленки и потом мешаю и даю. То есть, тут я понимаю, мне надо больше, меня вот тебе надо больше группоружка. Конечно, сто пудов мне надо больше группоружка, но, группоружка надо на 380. 380 у меня нет, у меня 220. 380 надо только проводить. Планирую в будущем, когда-то проведу 380 сюда на на этот двор. будет вот, 380, тогда я уже куплю, допустим, и слизнителей, и, и крупорушку. А пока, ну, такой перечень. Она меня устраивает просто, что, ну, объемы по голове растут, а крупорушка та самая маленькая. То есть все так. Страшно ничего нет. И также хотел сказать, и по кормам. Вот ко мне приезжали, там поросят покупали. Вот мы корма узнаем, на ведро подорожали, уже там 55 гривен ведро. Дело в том, что надо, кто держит какое-то боголовье или начал держать, надо покупать корма во время уборки. Идут уборки и урожаи. Надо покупать у маленьких фермеров, у больших фермеров зерноотходы. Сразу с под надо брать. То есть планируйте, отлаживайте деньги, старайтесь. Я знаю, оно не всегда получается то на то не хватает, то на то Ну, старайтесь подкопить эти деньги именно, чтобы на время уборки было. А вот, допустим я дрова дубовые покупаю март-апрель, когда их никто не берет, и цена на них ниже. А если брать сейчас в октябре, то цена уже заоблачная на дрова. Поэтому я стараюсь так все спланировать, чтобы, допустим, дрова купить, если мне надо, в март, апрель, ну, май на крайняк. И так само, вот допустим, как в этом году, я взял горох, по 2 рубля взял горох, 2000 тонн, гороховые отходы, взял э, зерно отходы, зернобой, по 3 рубля, то есть нормально затарился. У меня еще и нормально, кстати, горохов много, отходов еще много, ячменя немного, чуть больше тонны. ну то есть я еще буду подкупать, но ну, уже чуть дороже, Ну, туда позже. Были бы деньги, я бы сразу взял бы, когда я так собрал, просто больше. Но денег таких не было, чтобы на все я и сарай строил, и... То есть на все сразу не хватало. Поэтому планируйте заранее. То есть заранее держите какое-то поголовье. В любом первый год надо на раскрутку. Деньги планируйте именно на, во время уборки тариться кармана. А не покупать на ветра и так дальше. Вот у меня здесь еще в гараже вот эти все бочки полные зерноотходов. Вот они такие. Битые, битая пшеница. Зернобой. То есть мелкая и битая. Вот это я брал по три... по три гривен тонн. Для свиней не надо лучше. Когда то когда-то там в какой-то группе писали что свиньям надо самый высочайший класс пшеницы, тогда будут нет. Все, что можно дешевле, то и пойдет. Нормально они растут, если правильно делать корм. А вообще отсюда, я думаю, переезжать с этого места. Размер его 3 с копейками на 9. Это тесто вагон еще старый. то я пшеницу рассыпал, только шевел. И вот отсюда уехать. Ой, сюда заехать вернее. Эти бочки у меня забитые все. И там в конце горохом. Бигбэк тоже горохом. Вот такой горох по 2 гривна килограмм. 2000 тонн. Ну да, есть мусор. Ну и что с этого? Шо? Едят хорошо, растут тоже хорошо. Пузелки такие, что То есть вот сюда хочу. Это в первую очередь все как бы выбрать, использовать на корма, а потом сделать тут марафеты, сюда поставить крупорушку, сюда сделать отделение для пшеницы, ящик меня, прям ящики большие, отделения, перегородки. И сделать здесь, как бы, типа, как для кормов, кормоцех. И тут аж с, с этого, допустим, на новый сарай раз перенес. То есть вот такие вот планы, это у меня на зиму, хочу тут сделать ремонт, все, когда вот это использую. Сделаю, чтобы тут... А здесь у меня, вот здесь. Тут тоже свои планы. Тут у меня будут с навеса выходить... Ну то потом расскажу. Бадан работает. Каждый день помогает, что-то делает. Сейчас дровами занимается. Молодец такой. У меня спрашивали по поросятам, именно по по вот этим, что это типа порода краснопоясая. Нет, это не краснопоясая порода, это у меня обычная свинья, но ну, вот такая белая, машка, и она покрыта моим чистым э, дюрком. У меня был чистый кряк-дюрок, я его продал, на Киеве, его забрали. И вот, вот это от него такие поросята. Получается гибрид с дюрком. И вот дюрка такие типа красно-белопоясая. А то спрашиваю, что типа порода белопоясая. Нет, это обычная дюрка поросята. Тут у меня одна девуля, вот она. А это три колбастика кастрированы. Вот этим, друзья, поросятом. 20 октября или 18 90 дней. Вот этим поросятам. Вот смотрите, какие они ну, против меня. Это поросятка в 3 месяца от рождения. Вот этим. И вот надо там кормить дорогими кормами, высочайшим тортом пшеницы. И не едят, потому что корм у них постоянно есть. Сык довольны. Крупные этих, но я думаю, эти более сальные будут. Этих надо пораньше будет на мясо пускать. Килограмм по 120, чтобы были. Не больше. Потому что, ну а там, хотя у меня отмашки покупали поросят, говорили, резали одни шкурки. То есть сала нету. Ну, посмотрим поедем, какие будут потом не будут шугаться эти сильно шугливые были так само сейчас пойдем вот к тем поросятам к тренам так куда вот, вот, уже можно по тренам они вообще сильно шу, шугаются я покажу как приучать поросят если шугливые то есть там есть вот поросята такие хорошие они тебя знают я вам покажу как как приучить поросят они у меня тут закрыты потому что сегодня вот, шуганые поросята, да? О! Вот смотрите. Сейчас вам по этим поросятам расскажу. Так, так Маша, я тебе уже все, что нужно, ждал. Вот эти поросята я делал в объем, э, в четверг. Вот шуганые, белые. Давай сюда. Сейчас пройдет буквально... Пару минут и они все начнут сюда вставать ко мне. У них же интерес, им интересно, и все. И они ее вот так пару раз делать, допустим, зайти к ним, присесть все так чуть-чуть там по, поиграться с ними. И они все, они станут ручные. Не будут шугаться. Это тем, у кого поросята сильно зашубанная, что заходишь, они прям лезут и в горы, и, и делишь бы типа убежать эти поросята у меня получается после отъема сегодня 4 в пятницу сегодня им пятый день этим поросятам Поносов у них нету густые какашки кавелочки густые поэтому понос я думаю уже процентов на 80 как мы пролетели наших поноса то есть поноса уже я вижу что у них не будет корме едят хорошо кормят старше Ух ты! Ух ты! Э, ух ты ж бордос! В даю предстарт со стартом. Сейчас начал уже мешать 50 на 50. 50% предстарта, 50... ха ха ха 50% предстарта, а 50% старта. И нормально. Начали хорошо. О, видите? Сколько тут прошло? Две минуты? То есть говорят, что там, ой а так поросята любят. до да, любых поросят зайдите, присядьте вот так, проходят 2-3 минуты, и они потом вот это вот. Вот это вот, вот это И они буквально 2-3 минуты начинают к вам вот так приставать. Интересно им. Они не голодные, лампу я им оставляю круглосуточно, чтобы им было тепло, потому что эти поросята... Вот Петрена не любят сквозняков, им надо тепло. А поросятов дырок, допустим, Петрен дырок, уже попроще. Им как бы по барабану эти сегменты. А вот эти, эти поезды Поэтому я этих сюда и перевел. Думаю, тут тепло в этом сарае. Ладно, укину, пускай. Вот ты жажаешь, вот ты жажаешь. Также насчет поносов прошли хорошо. Да, ну не будет. Обезьянку оставлю, вот эту сторону мне нравится, вот это с белой мордой. Обезьянку оставлю, может быть на свиноматку, потому что в Юры свинка хорошая, тем более покрыта моим Петреном. Оставлю, если что одну, то покрою и скушаю на Петре чтобы вывести более большой процент витрена. Поросята похожи все один в один на Петрена, но не чистый Петрен. Гибрид. А это на мамку, на клубничку. И вот это. Может это и кабач? Они не посудали, то пройдут, там, если начинают ростать, то в этот день сразу поросят туда, это они не, не посудали, нормально едят хорошо. Кормушки не в старые есть, то есть не голодные, и воду пьют хорошо. Да. А так же вот я им ставлю, к примеру. Он в кормушке. Предстарт гранула и со старта. Кушает хорошо. А ну, покажите. Сидят хорошо, а не голодные. Да, Машурка? Скажи, а? А мне дай пресс-старта, я поеду. Машка, Машка, вот ты же Вот мы. Это я с четверга не убирал у них, то есть поноса нигде нету, густые какашки кругленькие. То есть очень хорошо, что пролетели насчет поносов, все отлично. Вот это самое главное, вот это первая неделя, если они не начнут дростать, то они потом поноса не будет. Если начнут, то сразу надо не затягивать, предпринимать какие-то меры. Ну, а так, смотрю, все пока нормально у нас. Дай бог. Шовы, хрю, -хрю. Посмотрим, ради интереса, какое у них будет э, сало. Сальные будут или нет? Потому что я с Машки ни разу поросят я не оставлял на забой. Это первый раз. остал посмотреть, какие будут поросят. И Маша опять у нас покрыта ждюрком. Этим же храком, то есть поросята там плюс-минус могут быть такие же. Прозевали немного. Да, хорош, полный не надо. А, не полностью очистилось надо будет поднимать. Это я вот, допустим, в эту бочку делаю стартовый корм для поросят. Это те, которые в вольере. Они еще на старте. А здесь вот делаю в маленькую бочечку. Это этим, которые пьетреном. Отдельно. И потом я всех пересаживаю на обычный старт. Просто я этим спред стартом, тем просто стартуется так. И таким образом у меня в каждом отдельно. Ну а тем рассыпаю по бункерам. Там везде по-разному. Вот сейчас я возьму уже у меня мешанный вот предстарт со стартом. И сейчас покажу вам как другие поросята, которых не надо там переводить как этих постепенно а я, те которые с грушей уже едят предстарт со стартом находясь со свиноматкой сейчас посмотрите я им насыпаю потя потяп почеп ну вот проверим на пол насыплю. Сюда, правда, муха налетала ночью, приморозок было, здесь тепло, она летала. И я тут не открываю, закрыто. Ну вот они едят хорошо корм, предстарт со стартом, уже находясь со свиноматкой, никто не поносит. То есть это очень хорошо вот таких поросят делать отъем. Они сразу изначально, то есть при отъеме, начнут дальше продолжать такой же корм употреблять и более-менее нормально перейдут без поносов их уже вот-вот буду забирать от нее буквально пару дней и заберу уже отдельно они будут тоже и тоже на таком корме вот так Здесь свиньи, которые на норме. Вот это слышат, кричат. И все начинает... Услышать, кто-то разговаривает, сразу кричат. Вы на норме, вам нельзя много. На себя, посмотри, кукла. За 300 килограмм уже. И ты, конечно, нахелес. Ну, это на забой пойдет. Не, не, не, рано. Вот так и крутимся. Вот так проходит мой каждый день. Ну и еще, если э, не пользуюсь крупоружкой, то просто там, там что-то забью, прибью. Думаю, сделаю кормушку на летний выгул. Бункерную придумаю туда снаружи поставить. Типа сделать наружную кормушку, бункер снаружи, а внутри, чтобы вот так придумать. И маленьким хочу тоже сделать бункерную кормушку, проектированную вот этим, что у груши рыжие, рыжие белые. Этим тоже сделать бункерную кормушку какую-то небольшую. Ну такую типа как с газового баллона придумать. С газового баллона но ну, уже что бывает как кормушка. И поставить им отдельно кормушечку и сделать отем. То есть это то, что я планирую.